Добрый день, уважаемый президиум, добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность выступить на юбилейной конференции. И, ну, Поскольку мой доклад он завершающий и очень много уже сказано, я постараюсь не повторяться. Но тем не менее, с чего начал, тем продолжу. И все-таки хочется определиться с показаниями для адюантной терапии. Мы видим, что все современные исследования, которые были проведены в этой области, они касались пациентов в основном с третьей стадии. Было да, вот исследование с Ниволумабом, где были включены пациенты с олигометастатическим процессом после радикального хирургического лечения четвертой стадии. Было исследование с феморофенибом, который включал вторую с стадию. Но... Тем не менее, абсолютное большинство клинических исследований регистрационных, ну, все они, и в конечном итоге это все вошло в рекомендацию, а дювантная терапия современная касается в первую очередь третьей стадии. И вот тут возникает повод поговорить о биопсии сигнального лимфатического узла. Дело в том, что если мы посмотрим вот на слайд 2019 -го года, то по большому счету вопрос диванной терапии для таких вот кажущихся наших реалий, совсем не, не актуальная вещь. Но посмотрите, более 80%, практически 80% имеют локальные первой и второй стадии. В общем-то, лучше практически не бывает. Третья стадия – это какие-то единичные пациенты с клинически определяемой третьей стадией, которые больше представляют такой научный интерес с точки зрения неодиуантной терапии, чем вот какой-то одиуантной. На самом деле, конечно, этот слайд не имеет ничего общего с реальностью. Мы... Прекрасно теперь знаем, что э, большая часть, примерно половина второй стадии, в меньшей степени это касается первой стадии, на самом деле это пациенты, имеющие недиагностированную третью стадию. И пока единственный способ, который нам позволяет действительно правильно стадировать пациента, это биопсия сторожевого или сигнального лимфатического узла. И такие пациенты, которые на первый взгляд имеют раннюю, там даже первую стадию, Могут прекрасно переквалифицироваться и а, в третью B стадию, в третью C стадию, и даже в третью D стадию. Вот эти вот буковка А, Н1, А, Н2, да, А, Н3, а, а, это как раз-таки микрометастазы. Мы видим, что даже для третьей D стадии при толстых меланомах микрометастазы относят пациента сразу к крайне неблагоприятной третьей D стадии. Поэтому... А, Пока, на мой взгляд, совершенно преждевременно говорить о том, что биопсия стражевого лимфатического узла уходит в прошлое, в связи с появлением рекомендаций для второй стадии, конечно, нет. Пока это единственный, по большому счету, способ нам отдифференцировать пациентов тем, которым нужна одевантная терапия, и тем, которым она будет избыточна. Она может быть ему нужна, и мы об этом пока еще не знаем, и у нас нет других маркеров определить, нужна или не нужна. Но тем не менее, биопсия стражевого лимфатического узла она должна выполняться рутинно практически ну, в каждом специализированном онкологическом учреждении. К этому надо стремиться и об этом говорить. Второй момент ⁇ это брав-мутация. А Когда-то, когда у пациента выявлялась брав-мутация, это вызывало даже какое-то такое позитивное настроение вот, там, 10 лет тому назад, что вот, отлично, брав-мутация а, ⁇ а, это вот... Теперь у нас есть такие современные высокоэффективные препараты. Мы вам поможем. К сожалению, оказалось все немножко наоборот, брав-мутация это фактор неблагоприятного прогноза. Мы видим, что пациенты с мутированной меланомой имеют гораздо худший прогноз по общей выживаемости и использование. БРАФ-ингибиторов, по большому счету, с точки зрения прогноза, лишь приближает пациентов к пациентам с диким типом меланомы. Браф, пациент с БРАФ-мутацией гораздо чаще возникает рецидив меланомы кожи, ну и в конечном итоге общая выживаемость значительно хуже, чем у пациентов с меланомой без брав мутации когда же определять эту брав мутацию, Но мы имеем тоже такие данные, что в течение заболевания, к сожалению, может меняться статус меланома примерно в 13% случаев. Причем как с мутантного на дикий тип, так и с дикого на мутантный. Поэтому нет таких вот... То есть это некое консенсусное решение, достаточно долго обсуждалось, когда все-таки эту бравмутацию определять. Причины такой изменчивости, они могут быть разные, они здесь перечислены. Это и истинная опухолевая гетерогенность, и какие-то изменения генетические в течение, в течение времени с развитием заболевания, ну и в том числе и какие-то дефекты метода, то есть когда ошибки метода, когда первоначальное исследование, оно было... Некачественно сделано, поэтому получили ложноположительный или ложноотрицательный результат В конечном итоге Здесь перечислены разные рекомендации Но так или иначе Определение брав мутации рекомендуется Как можно ближе к моменту начала лечения но В рутинной практике э, Мы направляем материал На молекулярно-генетическое исследование В тот момент, когда видим показания Для биопсии сигнального лимфатического узла То есть при толщине опухоли больше 1 миллиметра, Потому что мы понимаем что, в общем-то, какая-то часть этих пациентов э, окажется все-таки в третьей стадии и станет вопрос о назначении уже адювантной терапии. И сегодня у нас есть выбор иммунотерапия, о которой уже много сегодня говорилось, и адювантная таргетная терапия. То есть возможности адевантной таргетной терапии были исследованы в исследовании Комби Айди, которое было запущено в 2013 году, и вот этим летом в июле оно завершается. Было два рукава, пациенты включались ЭКОК 01 после радикального хирургического А, 3 Б, третьей С стадии. Это был 2013 год, поэтому здесь еще нет 3 D-стадии. 3 D-стадия появилась в восьмой редакции ТНМ классификации. Без предшествующей симптоматической терапии, ну понятно, это адювант. То есть пациенты, часть пациентов получала Доброфениб плюс Тремитиниб, а в разных примерно количествах были разделены пациенты, Часть пациентов получала доброфенип, в таких вот классических лечебных дозах, часть плацебо. Ну, не буду подробно останавливаться на этой табличке. Единственное, что хочется обратить внимание, что все-таки преобладала в этой группе третья B, третья C стадия. То есть изначально диагностически неблагоприятные, прогностически неблагоприятные. То есть третья A стадия это была всего 19%, то есть немного. Что мы получили? Что на сегодняшний день мы можем уже отследить 5-летнего а, наблюдения, и мы увидели, что комбинация доброфини плюс траметини в адевантном режиме а, снижает риск рецидива на 49%. А, причем при подгрупповом анализе, в общем-то, <coughs> практически все группы пациентов имели преимущество, но ну, не практически, а все группы пациентов имели преимущество от одеватной таргетной терапии. Единственное, почему-то а, Меньше всего польза получала группа пациентов, которые проживали в Австралии и Новой Зеландии. Не знаю, с чем это связано, но вот таковы данные. Если посмотреть в зависимости эффекта от опухолевой нагрузки, ну здесь еще опять же нету третьей d стадии хотя потом данные были перечислены, то, в общем-то, да, чем выше опухолевая нагрузка, то есть чем более продвинутая стадия, Эффект несколько выше от адюватной таргетной терапии, но мы видим, что вполне значимое, статистически значимое расхождение кривых и при третьей А-стадии. В последующем это все было пересчитано на с учетом критериев восьмой классификации ТНМ и может показаться, что при третьей А-стадии эти кривые практически сливаются, но... Фактически речь идет о небольшом количестве пациентов, о 23 пациентов, поэтому увидеть на графике вот это расхождение ну, не представляется возможным, хотя, наверное, все-таки оно присутствует. А при B, C и D стадиях мы видим, что расхождение кривых значимо, и пациенты имеют значимое преимущество, те, которые получали доброфенип, по сравнению с группой плацебо. В целом, причем да, о чем еще хочется сказать, что мы ну, все помним графики эффективности адювантной иммунотерапии, когда в расхождение кривых происходит где-то начиная с 4-6 месяца. То есть поначалу эти кривые практически сливаются, то есть пациенты и в группе наблюдений, и в группе исследуемого препарата иммуноонкологического профиля, они рецидивируют, прогрессируют с одинаковой частотой. И только потом, когда вот разгоняются эффекты иммунотерапии, когда иммунотерапия начинает работать, эти кривые начинают расходиться. В случае с таргетной терапией, эффект от таргетной терапии начинается как и в лечебных режимах, так и в адювантных сразу. То есть мы видим, э, все-таки я вернусь к этому слайду, уже буквально с самого начала существенное расхождение кривых, и в принципе оно наиболее максимально в первый год. То есть мы, да, какая-то часть пациентов в будущем спрогрессирует, но тем не менее вот этот светлый промежуток безрецидивный у пациентов на таргетной терапии, у большего количества пациентов, чем на иммунотерапии. В целом вот такие вот цифры. Мы видим, что только 5% в группе доброфини плюс спрогрессировали прогрессировали в первый год ну, на фоне адеватной терапии, на фоне лечения, против 41% в группе плацебо. В конечном итоге комбинация добрафенипса и уменьшает риск появления отдаленных метастазов через 5 лет примерно на 45%. Но, конечно, в, лечении, в любом лечении важен профиль безопасности, важно то, насколько наше лечение польза от нашего лечения превалирует над потенциальным вредом от нашего лечения. Но в одеватной терапии, особенно в такой терапии, когда мы не можем контролировать пациента и вот прям насколько он регулярно принимает лечение, вот вопрос нежелательных явлений, вопрос токсичности, он стоит особенно остро. Поэтому уже об этом сегодня говорил, к сожалению, таргетная терапия, в том числе и одеватная, она имеет такой менее комфортный, скажем так, профиль токсичности. И в, в рамках исследования мы видим, что у 26% пациентов, не у каждого, конечно, третьего, но у каждый четвертый токсические эффекты лечения, нежелательные явления привели к отмене терапии. И еще 38% пациентов получали лечение в сниженной дозе, опять же, из-за нежелательных явлений. И основным нежелательным явлением была как раз таки перексия. у 23% она носила тяжелый характер, была выражена третьей-четвертой степени. Поэтому, учитывая такое большое количество тяжелых нежелательных явлений, такой большой процент, и в общем-то поскольку периксия все-таки носила такой основной характер среди нежелательных явлений, было... Попытка управлять этими нежелательными явлениями. Ну, и был предложен, то есть мы привыкли, когда сталкиваемся с нежелательными явлениями таргетной терапии, ну, к какому-то такому пошаговому снижению дозы да, до купирования этих нежелательных явлений. В данном случае был предложен принципиально иной подход, то есть при, для борьбы с нежелательными явлениями, но в контексте именно вот Перексии, то есть поскольку это самое частое, при возникновении первого эпизода перексии полностью прерывалась терапия, с помощью нестероидных противовоспалительных средств добивались какого-то светлого промежутка без лихорадки, который должен был быть не менее 24 часов, после чего восстанавливалась терапия, пациент начинал принимать доброфенип траметинип в прежних дозах, без редукции. И только после второго эпизода Перексии, ну и после последующих эпизодов Перексии, после, опять же, полного перерыва в лечении, после светлого промежутка 24 часа, уже восстанавливался прием с редукцией дозы. И эффективность вот этого от такого нового режима борьбы с нежелательным явлением была исследовано для эффективности было затеяно исследование комби А. Первая конечная точность, точка это как раз-таки оценить, насколько использование вот этого вот адаптивного режима борьбы с нежелательными явлениями все-таки влияло на возникновение но ну, опять же в данном случае эперексии 3 четвертой степени. Но это же все коррелирует и с остальными нежелательными явлениями. Вторичные конечные точки это безрецидивная выживаемость и общая выживаемость, безопасность в целом, качество жизни. Что мы видели, что использование такого. Адаптивного режима э, борьбы с перексией уменьшило общую частоту сложных случаев перексии в 2,5 раза. Третья, э, четвертая степень тоже уменьшилась с 5% до 3%. Госпитализации за перексию уменьшились более чем в 2 раза количество. И в конечном итоге, самое главное, прекращение терапии за перексию уменьшилось значительно в 4 раза. Ну и, соответственно, это повлияло на вторичные и конечные точки, в частности безрецидивная выживаемость 12 месяцев в группе комби А плюс была 91%, почти 92% против 88% в комби АИД. И общая выживаемость 99. Первые 12 месяцев в Комби А+, по сравнению с 97% в Комби АИД, То есть гораздо меньше пациентов, во всяком случае, в первый год, за счет того, что они продолжали лечение, либо в полных дозах, либо даже с редукцией, но не отмененных, гораздо меньше пациентов в итоге и спрогрессировало. Ну а теперь самый главный вопрос, что же выбрать? Конечно, с точки зрения общей выживаемости, с точки зрения... Без рецидивной выживаемости в начале и общей выживаемости в дальнейшем э, мы видим, что одеватная э, таргетная терапия выглядит весьма перспективной. Наверное, если э, а, еще, э, можно это увидеть на данной таблице, мы видим, что в первый год, вот как раз-таки, за счет быстрого наступления эффекта таргетной терапии безрецидивная выживаемость гораздо превышает э, безрецидивную выживаемость в исследованиях по дивантной иммунотерапии, в дальнейшем эти цифры становятся схожи. Хуже всего показал себя неволумап, но это исследование не совсем корректное, потому что в исследовании ЧЕКМЕ-238 изначально была группа пациентов с куда более худшими прогнозами. Это была вторая, третья б, третья с и четвертая стадия, Поэтому и цифры вроде как хуже, но это не совсем корректное сравнение. Общая выживаемость, мы видим, что на второй год 86% в группе доброфенип против 82% в исследованиях иммуноонкологических онкологических препаратов. Поэтому, если абстрагироваться вот, от того, что происходит в реальной клинической практике, конечно, для пациентов третьей стадии, сбрав мутации, одеватная терапия, адюватная, таргетная терапия, она выглядит даже предпочтительней. В каком-то смысле. На всяком случае, совершенно точно не хуже. Но э, э, дальше вступают вот как раз-таки аспекты реальной клинической практики. Я думаю, что э, э, многие, кто э, занимался одевантной иммунотерапией, интерферонами альфа 2 Б, э, сталкивались с пациентами, которые получали дорогостоящий тогда, дорогостоящий, редкий такой вот чудесный препарат «Интрон» и копили у себя его в холодильниках, потому что они, было больно делать укол, они себя после укола плохо чувствовали, и реально это было никак не проконтролировать. То есть мы можем в этом случае только доверять пациенту. То же самое и с таргетной терапией, и с той же самой токсичностью. То есть нет такого вот контроля, как при иммунотерапии, когда пациент поступает, и мы точно знаем, что он это лечение получит. Поэтому для выбора э, пациентов... Для адеватной таргетной терапии, ну и вообще какой-то такой таблетированный, нужно очень тщательно подходить именно к выбору пациента. Надо четко понимать, насколько он привержен этому лечению, насколько он готов целый год вот жить с определенными ограничениями и с определенной токсичностью, с определенным режимом приема препаратов. Это первый момент. Второй момент а, – то, что… А, это вот как бы такой вот, не то, что это не минус, это минус не лечения, не терапии, а все-таки вот такой вот реальной клинической практики, особенности. Но большой плюс, особенно вот я представитель Ленинградского областного онкологического диспансера, Ленинградская область очень большая, и доступность медицинской помощи в Ленинградской области разная, скажем это так. И, допустим, у нас на сегодняшний день самый, ну, даже не то, что профицитный, а хотя бы неубыточный режим одевантной иммунотерапии, это не в каждые две недели, то это госпитализация, и пациенты каждые две недели вынуждены проходить вот этот вот. Процесс сбора анализов, обследований mm ⁇ -hmm. это тяжело, это не каждому, не то что даже по силам, а просто действительно не везде это даже возможно сделать так часто, так быстро и так легко. Поэтому вот в этом э, случае адеватная таркетная терапия, конечно, э, ну, имеет колоссальное преимущество, потому что это адеватное лечение, и пациент может дистанционно его получать, избегая всех вот этих вот организационных сложностей. Поэтому вопрос пока открыт. Но мы в своей практике назначаем таргетную терапию. Добро пожаловать, стремитесь к нему.